Здорово, чеглы! Ой, куда-то меня не туда занесло, друзья. И всем привет, друзья. С вами снова Яльмир. И в этом видео, друзья, мы будем проходить паркур Грайд, Ну и все. Кстати, друзья, перед началом ролика, пожалуйста, поставьте лайки. И давайте погнали. И приятного просмотра. Так, друзья, давайте я немножко уменьшу тут интерфейс экрана, друзья. Чтобы вам паркур лучше виднелось. Ну что ж. О, друзья, так-то лучше. Ну что, давайте его проходить. Так, прыгаем сюда. И теперь, друзья... Надо, друзья, походу отсюда прыгнуть. Давайте-ка попробуем. Хопа. И... Да, друзья, мы прошли его. Так, мы в каком-то, друзья, биоме. Ну что ж, давайте проходить. Вот так вот, друзья, теперь прыгаем вот сюда. Так. Теперь, друзья, прыгаем... Вот сюда. Вот так вот. И теперь, друзья, надо прыгнуть. Вон до туда. Это будет капец. Хопа. Так, друзья, продолжаем. Мне тут отвлекли Так, прыгаем вот сюда, друзья. Так, друзья, давайте еще раз. Хопа. Так, получился, друзья, наконец-то. Так, теперь, друзья, надо на эту лестничку прыгнуть. Хопа. Да. Теперь, друзья на эту лестничку хова так получился отлично друзья так теперь прыгаем вот сюда да друзья наконец-то я тоже так э -э третий лойл получается друзья так вот сюда кстати друзья напоминаю зачем у меня э -э -э не вышел не вышел стрим Потому что, друзья, как я уже в том видео говорил, в общежитии много людей и мне мешают. Не мешают, друзья, и я не могу сконцентрироваться на стриме. Вот так вот получается. Так, куда мы идем? А, друзья, чтобы сделать стрим дома, там мешают мои братья. Вот. Так, стоп, друзья, какой это сложный лабиринт, капец. Где-то выход. Так, давайте сюда а нет все уже, сюда уже друзья ходил я так смотрите друзья выход надо подняться наверх как-то вот, вот здесь была лестница друзья. давайте попробуем так друзья поднимаемся по лестнице и где-то здесь должен быть выход друзья где-то тут так здесь а все походу друзья нашел нет не нашел а все друзья нашел вот сюда так теперь вот сюда и хоба да друзья прошли этот левел капец так теперь теперь друзья тут надо просто перепрыгнуть это место и все считать что левел пройдем и еще раз друзья оба что он блин не понимаю Друзья, просто пробежать Давайте попробуем Да, так и есть, друзья Блин, друзья, все время отвлекает Продолжаем Так, прыгаем сюда Теперь вот сюда Теперь, друзья Вот сюда Так, теперь Теперь надо прыгнуть, друзья, вон туда Так, готовы? Ставьте лайки, друзья Хоба, спасибо за ваши лайки Так, теперь вот сюда Теперь, вот сюда, да, друзья, походу, получается. И как назло, друзья, в последний момент я сейчас упаду, да? Так, прыгаем. Хопа. Вот сюда. Так, теперь, друзья. Хо. Стоп, блин, зачем? Так, друзья, вот сюда. И теперь... Друзья, это же истинный момент. Давайте все вместе поставим лайк. И я попробую прыгнуть, друзья. Друзья, я здесь. Давайте, наконец-то, друзья, прыгнем, прыгнем туда. Не получается, друзья. Вот здесь получается, друзья. Это как, блин? Там что, четыре блока и один вверх, что ли? Я не понимаю. Нет, три, друзья. А по зачем не получается там? И здесь не допрыгнул, отлично. Замечательно, друзья, так. Я, если вот так вот стану, все равно допрыгаю. А если вот так вот, вообще супер получается, смотрите. Сейчас я вот так вот буду прыгать, смотрите-ка. Вот здесь получается, а чем так там не получается, друзья, я не понимаю. Там что, барьеры, что ли, какие-то? Так, давайте-ка попробуем еще раз. Хопа. Вот я там примерно вот так вот прыгнул, друзья. Там получился... А если вот так вот, вообще супер должен получиться, друзья. Давайте попробуем. Нет, друзья, не получается там барьеры, я. Я уверен, друзья. Сюда встанем. Барьеров нету, друзья. Как? Эх, я не понимаю, друзья, этот Майнкрафт. Давайте продолжим. Прыгаем сюда и. Хопа, левел пройдем, друзья. Так, сюда. Теперь. Да, друзья, здесь я никак не могу перепрыгнуть, это же, блин, кнопка, с помощью кнопки, друзья, управляется. А это прыжок для для настоящих паркуристов, которые шарят в компьютерах, друзья, капец. Так невозможно, друзья, перепрыгнуть, вот видите. И тем более таких, друзья, тут очень много, капец. Так, прыгаем, опа. Для это... А, Стоп. По походу, друзья, возможно Хопа Сюда И теперь, друзья, как назло, я здесь упаду, да? Да? Да? Нет, отлично, друзья Так, теперь прыгаем, друзья, вон туда Да, друзья, походу, получается, капец И сейчас я, друзья, именно вот сейчас Я упаду, да? Давайте попробуем нет, друзья, не упал. Вот когда я, друзья, не говорю, э, говорю не упал, все такое себя крутым тут э, делаю, то рано или поздно я упаду все время. Э, буду падать, друзья. Так, пока что здесь не упал. Так, хопа, не упал, друзья, капец. А вот это тоже, друзья, очень сложный прыжок. Это... Да, друзья, это... Сейчас по спирали, друзья, мне что, обратно возвращаться? Да нет. Я лучше сделаю просто щительским способом, вот так вот, друзья. И попробую еще раз пройти. Так. Давайте, друзья, хова. Нет, не получается, друзья. Я ударяюсь, э, короче, боком в стену, и тем самым мой э, спринт теряется так давайте на творческом режиме друзья так. вот так вот такой хопа да получился друзья отлично читать что даже друзья не щитерил так теперь хо так друзья хопа сюда идти как, друзья, по-вашему, я должен перепрыгнуть дальше вон туда? Надо, короче, прыгнуть вот сюда, и потом на полете развернуться вон туда, да? Это же вообще не а, Вообще нереально, друзья. Это только сделано для очень хороших скилловых э, людей, блин. Вот как я могу прыгнуть вот сюда? Смотрите-ка, вот, вот так вот. Это же невозможно, капец. Давайте попробуем. Хопа. Нет, друзья, это нереально. Фух, все сложнее и сложнее, друзья, по, а, идет наш паркур. Так, сюда и теперь, и теперь, друзья, что мы здесь будем делать? Походу надо подняться вот сюда и jump a Что? Не понял, друзья? Так. А, нет, понял, друзья Надо пере, э, перепрыгнуть вот, вот сюда вот. Так, хопа Блин, получился вот, вот так вот Немножко назад, друзья Хопа, и да, получился Так, теперь Вот сюда Теперь, друзья Вот сюда Теперь Вот сюда Вот сюда, друзья За это вам, друзья, лайк Капец, я прошел это место Офигеть Так, тут, друзья вот Так, давайте попробуем, друзья Хопа Хопа, получился Так, теперь Хоп, она получился, друзья Так, теперь без распешки, друзья Всего лишь три блока Прыгаем, хопа И А, нет, друзья Здесь щитилет невозможно было, оказывается так, здесь, друзья, как? А, походу, друзья, я понял. Сейчас поп попробуем. Так, прыгай вот сюда И прыгай вот сюда. Да, друзья, я понял это. Нет, так не получится. Сто дубо Надо просто побежать. Вот, друзья, получился. Так, теперь... Вот сюда. Теперь, друзья, на полете как-нибудь надо нам, нам нажать... Вот сюда вот так вот. А нет, не, по, не на полете, друзья. Надо делать вот так вот. И теперь нажать вот сюда. Это баг карты, друзья, походу. Так, друзья, я здесь. Теперь попробуем еще раз, друзья. Нет, друзья, это баг карты, реально. Он просто отпускает меня на землю. Так, вот, друзья, сейчас, сейчас покажу. Смотрите-ка. Просто на край идешь, вот так вот, чтобы нажать на кнопочку, друзья. И нажимаешь. Он, вот видите, друзья, он просто, короче, сталкивает меня. Поставим сюда какой-нибудь блок. Например, стекло. И обратно выйдем на приключенский режим. На режим Adventure. Так, и, друзья, продолжаем. Прыгаем. Хопа, получился. Теперь, хопа. Так, друзья, тут... Опа, чуть не упал. Короче, друзья, надо просто пробежать и прыгнуть. Спасибо, момент, опа. Вот так вот. Почти получился, друзья, капец. Так, друзья, давайте еще раз. Хопа, прыгаем. Хоп. Да, получился, друзья, капец. Отлично, так. Теперь идем вот сюда, вот. Стоп, Отсюда сюда что, невозможно, что ли? Невозможно. Не... Откуда начать, друзья? А вот отсюда отлично так теперь друзья прыгаем вот сюда теперь прыгаем вот сюда теперь друзья прыгаем вот сюда теперь прыгаем друзья вон туда хопа она так получился и теперь просто прыгаем вот сюда вот и все изи, друзья так селизлыдышку друзья хопа так получился получился так теперь друзья хо вовремя нажал друзья на короче shift так, теперь прыгаю вот сюда. Да нет, друзья. Как так возможно в последний момент я зафейлил, блин, капец. Так, давайте прыгаю вот сюда. Хоба. Получился. Так, теперь. Хоба. Так. Так, друзья, получился. Отлично. Так. Теперь, друзья, то. Вот. Тут блин, вообще что-то нелатное происходит, друзья, так, так вот, хопа, теперь, друзья, вон туда надо, допрыгнуть да, прыгнуть как, каким-то образом, но это будет легко, хопа, да, так, друзья, тут три блока и один вверх, это как четыре блока, офигеть, давайте попробуем, хоп, друзья, пришли на это место, давайте попробуем прыгнуть, друзья, как можно вот это вот пройти блин я не могу друзья уже у, у меня как бы нервишки шалят друзья так давайте вот сюда отстанем встанем и пройдем нафиг этот уровень опять друзья три блока прыгаем хопа вообще не нажался друзья на этом вот это вот кнопку блин капец Друзья, еще один левел, я закончил ролик Но вы пока что не уходите, друзья В конце будет, друзья, для вас сюрприз а, Блин, друзья, нереально здесь перепрыгнуть, капец Так, сюда встанем, друзья Надеюсь, я да, хотя бы отсюда пройду Так, хоп, хоп И хопа, друзья Наконец-то, друзья, фу Вот сюда Вот так вот Теперь на, блин, на ту. Это будет очень сложно, друзья Хопа. Так, сюда, друзья. Теперь прыгаем вот сюда. Да, получился, друзья. Фух, теперь вы не захотите на этом. Так, прыгаем. Да, друзья, походу мы прошли весь паркур или нет? Что написано, друзья? fix за паркур. Что это такое? fix за паркур. Что? Что, я не понял, друзья? Что? Тут надо... А, теперь механический паркур, друзья? Или как? Вот здесь, друзья, будет еще один баг. Как, вот увидите. Так, давайте проходить, проходить, друзья. Так. Нажимаем на рычаг. Теперь вот сюда, теперь, друзья. Здесь должно быть, друзья, три блока. Да, так и есть. Да не врежусь, Опа. Вот сюда, друзья. И теперь прыгаем. Вот сюда. Отлично. Вот видите, друзья. При, а, я тут стоял на середине этого блока, но он меня все равно столкнул в бок, блин. Я с, а, упал. Блин, друзья, у меня нож, нос, походу, заложен. Блин. Сейчас допрыгнуть до этих слаймовых блоков, капец. Давайте. Раза три. Погнали. Хова. Да, друзья, с первого раза. Отлично. Капец. Так. Ага, блин, щитились невозможно, друзья. Кстати, друзья, я уже прошел, походу, два левела. На этом, друзья, я буду заканчивать. Э -э -э вот таком вот красивом локации мы остановимся, остановимся, друзья. Ну что ж, если вам понравился, друзья, то ставьте лайки. Если даже не понравился, ставьте лайки. Мне все равно. Пишите свои комментарии в комментариях, друзья. Как бы это странно не звучало. Так вот. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас, э, группу ВК, которая, я оставлю ее э, в описании этого ролика. Я с вами не прощаюсь, друзья. Встретимся в следующем ролике. Всем пока.